извините можно личный вопрос вы уже придумали что будете дарить своей жене на 8 марта быть может я смогу подкинуть вам идейку например как насчет я даю вам взятку чтобы вы меня отпустили Биг -биг!